Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о нашем новом проекте интерактивная презентация для самолета L410NG. В основной сцене мы можем посмотреть самолет с любой стороны, познакомиться с его летными характеристиками. Они описаны в информационных окнах. Почитать о преимуществах. Также мы можем посмотреть варианты внутреннего оснащения самолета. Мы перемещаемся внутрь самолета. Можем прочитать описание модификации и пройтись по салону. В правом меню есть возможность выбрать интересующую нас модификацию. Патрульный вариант. Бизнес-вариант. Вариант с откидными сиденьями, парашютный вариант, санитарный, грузовой, вариант для скорой медицинской помощи и вариант с увеличенным багажным отделением. Также у нас есть возможность познакомиться с основными узлами самолета. Двигатель с информацией о нем. Информация по крыльям. Посмотреть анимацию шасси. Прочитать о кабине пилота и увидеть фотографию а также посмотреть схему расположения багажных отделений. Также мы можем ознакомиться с историей создания самолета. Приложение является мультиязычным, то есть нажав одну кнопку мы можем переключиться на английский язык.